Получается, да, у тебя, гад? Вот так-то, видишь? Эх, и нелегкий у нас был вчера день. Нам пришлось подстроить наш вот такой вот домишка. Дом получился добротный, как я понимаю. Мне он очень даже понравился. Тут, тут у нас подвальчик такой находится. Здесь вот у меня печечки, смотрите. Тут я прожариваю все, что могу. Тут у меня вот бочечка стоит, в которой я буду хранить необходимые дополнительные какие-то компоненты. Так, давайте-ка мы сейчас поставим себе задачку а, на сегодняшнюю серию развиться как можно дальше. Вот это крыльцо, ребят, мне очень сильно не нравится, поэтому я, наверное, сейчас его немножко переработаю, да. Но ну, а для этого мне понадобятся некоторые компоненты. Так, давайте посмотрим, из чего же можно сделать данное крыльцо. Нам понадобится булыга, да. И давайте уже здесь это все разровняем и приведем к более интересному виду, а, что позволит нам более удобнее перемещаться из нашего подвала наружу и обратно. Радным. Ну, вот так вот мне уже больше нравится, друзья, вот такое я решил сделать решение, да, вот такой вот э, вход в подвальчик теперь у меня, конечно же, я его еще немножко доработаю, но я думаю, мысль вы поняли, да, чтобы мне каждый раз не приседать, да, то есть это лишние, так сказать, затраты э, по времени. А, я буду просто пробегать вот в эти вот а, выемки, которые у меня по бокам, и там уже через дверь заходить в подвал. Думаю, все легко, ребятки, и просто. Так, ну что ж, а, вот эти вот ламы, они здесь давно стоят, крякают, здесь а, чувякают. Давайте-ка их привяжем уже куда-нибудь, чтобы они у нас не разбежались. Они нам в процессе, думаю, пригодятся. Мы их в процессе будем использовать а, как наших, а, я не знаю, можно ли на них возить дополнительный груз. Но все-таки, думаю, они нам пригодятся. Пускай пока вот здесь вот посидят. Сидеть здесь и никуда не двигаться, поняли меня? Так, все. И не надо мне плеваться, сейчас за тебя оседлаю, посмотрим, что ты сможешь Попробуй, плюнь меня, пока я на тебе, блин, сбросила, зараза, черт тебя возьми Вот такие вот у нас, эти, ребята, есть интересные ламы Они остались а, нам в память о торговце, который, к сожалению, сгинул, хрен его знает куда Ну а мы давайте продолжаем дорабатывать наше крылечко, чтобы все было как нужно и по уму Итак, после трудового дня полагается поспать. Лягу вот здесь на печи. Ох, что-то неудобно здесь спать. Надо будет кровать куда-нибудь в другое место переместить. Так, что у нас, ребятки, день? А, Пойдемте-ка дальше, ребят, заниматься нашими делами. А, давайте сходим в шахту. Что-то давненько я не ходил. А, мне необходимы ресурсы. Они у меня заканчиваются. В частности, это нужно будет железо насобирать, уголька по пути. Ну и, конечно же, если попадутся алмазы, я буду очень счастлив от этого. Так, опа, крипер. Здорово. Что? Не Можешь, да, меня достать? Ну-ка, иди сюда. Давай-давай, подходи поближе, Чё ты встал на меня смотришь? Давай, подойди по мне, попробуй меня взорвать, да? Что, не получается? Не получается, да, у тебя, гад? Вот так-то, видишь, я умнее тебя оказался в этот раз. Ну что, давай, взрывайся, что ты мне сделаешь? Ну что ты? Вот и все, вот и поговорили. Да, вот тут у нас такой крипер затесался в темноте, хотел нас э, взорвать, но ни хрена не получилось у него подойти. Обдурили, молодца! Так, ну что ж, давайте непосредственно приступим к исследованию шахт и добыче ресурсов. Погнали! Так, ну что ж, накопали мы немножечко ресурсов. В основном это была булыга и железо. И давайте я сейчас кое-что здесь немножко переделаю в моей э, подвальной мастерской. Надо, думаю, переделать печечку новую поставить и новую схему переплавки железа и прочих-прочих э, полезных компонентов. Сейчас, секундочку, что-нибудь, ребятки, мы сообразим. Ну а для начала давайте-ка я займусь переделыванием печки. А, точнее, поставлю себе печь на верхнем этаже, а то а, мне не на чем жарить мясо. Я вот тут вроде начал, но так и не закончил. Сейчас мы это все организуем. Ребятки, наслаждайтесь и смотрите, как мы это все сейчас а, четенько, аккуратненько, грамотно. Главное, что сделаем и будем потом здесь жарить мясо, друзья. Ну что ж, вот такая у нас, ребятки, печка получилась, прям как будто бы с плитой даже, да, то есть вот моя фантазия позволила мне сделать вот такое. Конечно, можно еще по-другому доработать, но, ребятки, как уж смог, так уж смог. Ну, а какие, ребят, вы любите строить дома всякие разные элементы, украшения и декора, пишите, пожалуйста, в комментариях, что мне можно еще поставить. С удовольствием выслушаю возможно, в следующей серии или в какой-нибудь из серий я обязательно сделаю то, что вы мне посоветуете. Так, что тут за какие-то странные? Давайте быстренько их заравняем, Они нам очень даже мешают. Это все лишнее. Воды у нас здесь достаточно. Эх, какой мой домик-то красивый стола И труба. Правда, просто... Правда, не дымит. Дымка не хватает. Но я не знаю, как это сделать. Хотел с костром что-то помутить, да. Чтобы дымок из трубы прям шел. Но костер у нас оказался слишком массивный. Да, еще, я не знаю. Может быть, есть шанс от костра, что у меня что-нибудь загорится. Поэтому не хочу я сжигать свой дом прямо сейчас. Поэтому не стал ничего лишнего я мудрить, Поэтому вот так пока сделал. Вот такой, ребят, домишка да, у меня, я вам уже его показывал. Ну а давайте придумаем, чем бы нам сейчас заняться в дальнейшем. Хотел я, значит, здесь преобразовать свою, свою значит, печку, да, свою мастерскую. И вот тут мне нужно переплавочный, переплавочный, так сказать, переплавочный уголок настроить, да, который бы работал, работал более автоматическим образом, чем он работал до этого. Так, я, наверное, сейчас воронку разверну в сторону сундука. И уже, и уже и уже чисто из-за этого у меня автоматизация будет настроена Да, давай сейчас, ребятки, быстренько я это заваяю, чтобы мне было в процессе проще А то мне что-то как-то уже поднадоело постоянно каждый раз да, закидывать в печку и дрова и уголь А тут раз в воронку сразу же закинул и будет вообще идеально И все будет сразу же куда нужно а, нас транспортироваться. Потихоньку, ребят, начинаем автоматизацию нашего процесса надо же эволюционировать. Вот мы сейчас и будем с вами потихонечку эволюционировать. Вот, Ну, конечно же, хотелось бы, ребят, услышать ваши комментарии по поводу того, какие механизмы вы любите устанавливать у себя в домах в Майнкрафте. И с удовольствием бы рассмотрел Возможно бы даже и построил Так, котел нам тоже думаю не помешает Давайте его куда-нибудь установим Это полезная штука для хранения воды В процессе пригодится нам Так, давайте посмотрим что здесь еще можно сделать Нет, вот лучше я наверное его куда-нибудь в уголок Вот сюда поставлю, где печки Он здесь будет как-то смотреться эстетичнее намного, да? Так, котелок поставили, зайдем, пойдем, сходим за водичкой, водичка у нас здесь рядом, водички у нас здесь много, интересно, работают здесь бесконечные источники, как в прошлых, в прошлых версиях. Ребят, кто в курсе, то напишите обязательно, пожалуйста, в комментариях об этом, но я, конечно, в процессе протестирую, но пока не знаю. Так, водичка есть, теперь можем что-нибудь варить, у меня, ребят, тут кухня прям просто какая-то образовалась, а, водичка, печка, смотрите, стоит коптильная, на которой быстрее будем жарить мясо и так далее, так. Ну что ж, давайте все-таки посмотрим а, прямо сейчас, а, как у нас обстоят дела с бесконечными источниками воды в этой версии Майнкрафта Напоминаю, что играем мы в версию 1.14, а, без модов, ребятушки, играем и без всяких там читов а, на определенные моменты Играем просто-напросто в классическую версию Так, давайте-ка третье ведро, Сколько я знаю, нам нужно, как это было раньше Сейчас мы посмотрим, работает ли здесь эта схема или же нет как видите, у меня намного проще стало беготня между моим подвалом и улицей. Раньше было сложнее, надо было присаживаться, а сейчас просто-напросто сказка. Да, ребят, работает! Работает, друзья. Так, теперь, теперь давайте займемся. Нам нужно прокопать а, быстрый спуск в нашу шахту. Сейчас я это быстренько все организую. Так, с быстрым спуском в шахту мы закончили. Попозже я немножечко вам продемонстрирую, как это работает. Я думаю, многие в курсе. Так, а теперь мне хотелось бы еще немножечко поднастроить нашу плавильню, которая у нас находится в подвале. Да, вот здесь вот вместо второго блока я тоже поставлю еще один сундук. И у меня будет с двух печей перемещаться автоматическим образом все в сундук, из которого я потом буду забирать. То есть готовая переплавленная продукция. Как вы видите, у меня здесь стоят две обычные печки. Планирую в процессе поставить переплавочную печь. Такая, кстати, тоже есть, которая плавит гораздо быстрее железо в те же слитки железа и так далее. то есть, Ну и золото в слитке золота. Так, давайте вот тут еще один раз установим сундук. Так, неправильно, надо поставить так, чтобы они совместно были друг с дружкой со... сопряжены. Так, это тоже неправильно. Сейчас надо просто вплотную к нему прижаться, не ставить на землю, а поставить прям вплотную к нашему соседнему сундуку. Сейчас, ребят, я покажу, секундочку, просто небольшая заминочка. Сейчас я продемонстрирую, как это все делается. Так, тут, тут, тут, и вот сюда вот, ребят, сейчас поставим, подождите. Вот так, прям сбоку, вот. Вот так у нас получается двойной сундук. Сейчас гораздо сложнее с этим стало, чем раньше. Так, и сюда вот, ребятки, вороночку. Если хотите, чтобы из воронки сразу же в сундук направлялась, то вот так вот ставим, прям-таки стыкаем на сундук, наводим наш курсор и прямиком ставим на него воронку. Все, ребятки, элементарно и все просто. Так, ну что ж, Ан... Вот такая, ребятки, получилась схема, очень удобная, да, можно заряжать вторую печку и переплавливать что-то тоже в ней интересное, все у нас будет перемещаться туда, куда нужно, давайте-ка зарядим ее сейчас, а, и вот так, ребят, это выглядит, красотища просто, красотища, так, ну что ж, давайте дальше посмотрим, чем нам можно заняться, какие у нас еще есть дела так, мне дали, смотрю, даже талант Новый, а, новый рецепт я открыл Давайте-ка мы сейчас здесь быстренько опять а, Уберем нашу пшеничку, которая уже наросла а, Кушать хочется всегда А вот а, еды-то нам не хватает Пока что, я думаю, в процессе надо будет Что-то решить с огородами И вот, кстати, ребят, хотелось опять-таки спросить вашего мнения, а, Какие огороды Какого плана вообще вы любите строить Любите ли вообще строить огороды В Майнкрафте, если дадите Какой-то совет по этому поводу, буду очень-очень Благодарен, но мы давайте быстренько Сейчас все это уберем и продолжим тут недавно вспомнил, что оказывается в нашей текущей версии тыковки а, с глазами а, делаются совсем по-другому, нежели это было раньше. Раньше у нас просто были тыков с глазами, а теперь на них надо класснуть ножницами, чтобы у нас появилась тыковка с глазами. А то что-то я как-то заморочился, захотел себе светильников из тыков, а они просто из простых, из простых тыков, ребятки, не делаются, а делаются только из тыков, которые для Хэллоуина, так, так сказать, у нас идут, которые с глазками. Вот мы сейчас глазки эти вырежем. Так, раз, два, три, четыре, 5, пока что хватит, ребят, вы поняли думаю, как у нас делаются тыковки с глазами они нам пригодятся, так, ну и помимо всего прочего, переходим к добыче дерева, дерево у нас всегда заканчивается, дерево всегда в дефиците, это ценный ресурс давайте-ка тоже добудем, нам оно пригодится в ближайшее время, в больших количествах Тяжела ноша Майнкрафтера Но, как говорится, когда ты поработал Надо сразу же плотненько поесть Иначе ни хрена у тебя не получится Так, ну что же, значит добывали? тут мы немножечко дерева а, Дерево я сейчас вам сам Я сейчас вам расскажу, зачем нам нужно будет а, Мы планируем а, постройку а, Давайте сначала вот эту древесину Сейчас мы очистим как следует, да, вот так вот снимем с нее кору Да, ребят, теперь можно так делать У нас в Minecraft версии 1.14 Мы просто-напросто снимаем с нее кору Ударом топора, да, на правую кнопку мыши а может быть на левую, слушайте, я что-то прям подзабыл немножечко, но это, думаю, не критично, раз друзья. Так, мне понадобится такого типа древесина, потому что она необычно выглядит и можно много чего из нее потом будет сделать. Ну, ровно то же самое, что из обычной древесины, просто у нее текстурка, как видите, совершенно другая. Нам это, нам это более чем даже интересно. Вот. Ну и древесину я буду использовать, конечно же, для а, загона, я планирую сейчас разводить каких-нибудь а, животных, а конкретно мне нужны сейчас коровки, за которыми я сейчас в ближайшее время и отправлюсь, друзья, мне нужны коровки, мне нужна кожаная броня. Так, вот тут я уже начал строить свой коровник потихонечку, да, я решил вот здесь рядом с домом построить, чтобы у меня он был максимально близко, чтобы в случае чего я мог отбить а, злостных а, монстров и спасти своих коровок, друзья. Давай сейчас быстренько наваяю и продолжим. Ну что ж, коровник у нас готов. Осталось только загнать в него коров. Да, такая даже рифма получилась. Так. Так, так, дверка, ну как-то с дверьми я еще поработаю немножечко, наверное, как-то они у нас не очень получились, вот, ну и давайте уже выдвигаться на поиски коров, друзья, для этого нам нужна вот пшеничка, сейчас мы добудем некоторое количество и будем выдвигаться, ребят, небольшая у нас вылазка, небольшое мини путешествие по нашим просторам в поиске коров. Оля! А они тут как тут? А я думал, что гораздо дольше придется их искать. Приветствую вас, коровочки! Как давно я вас искал? Вы-то мне и нужны. Так, давай за мной все. Быстро. Ты тоже. Вы что там отстаете? Вообще, что ли, охраняли? Давай, ребятки, за мной пошли все домой. Сейчас мы из вас будем делать шаурму. Погнали! Добро пожаловать, коровки. Это ваш будущий домик. Вы теперь здесь на всю свою оставшуюся жизнь останетесь. Никто вас не спасет. Так давайте размножайся и властвуйте здесь. На, вам видите на ваше властвование отведено большое количество пространства, которого вам, думаю, достаточно будет. И не жалуйтесь, если что-то вам не хватает. Буду кормить, буду, буду холить или леять, так сказать. Ну и вы мне нужны для определенного вида ресурса, ребятки. Мне нужна кожа для хотя бы кожной брони, железа я пока не исп. Потому что оно в большом дефиците у нас А коровки мне, ребятки, нужны Ну, во-первых, коровки, это у нас Несколько сразу же ресурсов, насколько вы знаете, да Это мясо, говядина, да, насколько вы понимаете Это у нас кожа коровья, из которой можно сделать коровью броню Эх ты, мелкие засранцы какие получились, а Вот какие красавцы, смотрите, у нас Со временем подрастут, то же самое из них шаурму сделаем Так, ну ладненько, в общем, коровок, значит, еще можно доить И они дают нас мало очко То есть несколько видов ресурса мы получаем сразу же С одной коровки Это просто замечательно, друзья Великолепно. Ну что ж... На этой торжественной ноте я хочу, наверное, тогда закончить данную серию. Я думал, думаю, ребятки, вам понравилось, понравился данный формат представления видео. И, конечно же, ребята, пишите, пожалуйста, в пожалуйста, комментариях, как вам такой формат представления видео, когда я выбираю более-менее самые нормальные моменты и вот таким образом делаю нарезочку. Ну и, конечно же, ребятки, хотелось бы увидеть вашу активность по поводу данной серии прохождения в Майнкрафт, так как это будет меня мотивировать в дальнейшем пилить. без конца, просто...